Втулки переходные, тип 1670, без лапки, применяются с токарными станками для инструмента с коническим хвостовиком. Эти втулки имеют наружные конусы морза от 2 до 6 и метрические конусы от 40 до 90, а внутренние конусы морза от 1 до 6 в соответствующих сочетаниях. Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки и инструментов и позволяет значительно снизить затраты на технологическую подготовку производства.